С такого вы лучик света. Угу. В нашей непростой жизни. Спасибо. Благодарю Бога, что нашла вас в Ютубе и стала ваша ученицей. Как эзотерически можно сбить температуру? Эзотерически температура называется лихорадкой. Как можно сбить лихорадку? Необходимо взять какой-нибудь страшный предмет. Необходимо взять какой-нибудь страшный предмет. Ремень, допустим. Подойти к больному человеку и сказать, если ты. Оно вышло бегом из ребенка, там, или вышло бегом отсюда, иначе я тебя отлуплю. И после этого взять игрушку и вот так ее а, ремнем отлупить. Вы знаете, это очень эффективный метод. Я говорю вам это серьезно. То есть, если у человека температура, то можно зайти и отстегать сноп сеном, или отстегать какую-нибудь игрушку, или отстегать там, свернутое одеяло прям кнутом. И сказать, ах ты лихорадка, ах ты сволочь, а ну пошла вон отсюда. И она уходит. Таким образом, после этого стать там над человеком, у которого лихорадит, у которого температура, и сказать, не уйдешь, сейчас отлуплю тебя, понятно, не уйдешь, отлуплю. И у человека исчезает. Да.